Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, соскучились по нашему бизнес-завтраку, наверное, потому что мы достаточно долго прогуливали, много было работы, интересно связано именно с управлением, с менеджментом, с корпоративными культурами, и мы сегодня с огромным удовольствием продолжаем начатый нами взятый курс давным-давно. Что мы делаем в наших программах? Исследуем эффективность управления людьми, с разных абсолютно сторон, и сегодня мы зайдем с очень интересной стороны, я вчера писал анонс в соцсетях о том, что когда мы используем диджитал-технологии, когда мы опираемся на талант, это становится совсем что что особенное. И поэтому у меня сегодня в гостях замечательный гость Олег Цитович. Старший менеджер по привлечению талантов Coca-Cola. Доброе утро. HBC России. Я точно выговорил. <связывая> Практически пойдет на первый. Раз. Доброе утро. Доброе очень утро. рад тебя видеть, спасибо. У нас долго-долго мы согласовывали наши графики. У меня, скорее всего, чаще всего не получалось. Но счастье мое, что ты здесь. Я очень этому рад. Все-таки Coca-Cola это компания, считаемся, наверное, один из самых дорогих брендов в мире. Каково это быть членом команды Coca-Cola? Но это большая ответственность, прежде всего. С одной стороны, это очень интересно и очень много интересных задач, очень сложных задач. Но с другой стороны, ты понимаешь, что вот все, что ты делаешь, отражается на этом великом бренде, поэтому 10 раз должен подумать, прежде чем что-то делаешь. И... Но зато ты действительно получаешь удовольствие. Вот как ты себя ощущаешь, что ты Кока-Кольчик? Не знаю, это очень внутренняя какая-то история. Uh -huh. да? То есть ты приходишь в компанию, наверное, первое время ты осматриваешься и тебе кажется странным, что вот все люди действительно одинаково ощущают этот мир, и через какое-то время ты начинаешь ощущать его также. И ты входишь в эту культуру, это совершенно естественное ощущение. да. То есть ты не должен делать каких-то усилий, чтобы там стать кока кокаольщиком. Просто... Либо разделяешь эти ценности, либо не разделяешь. И если разделяешь, то все остальное происходит очень интересно. Вспоминаю какой-то клип, не помню, где идет. А, The Wall, помнишь этого пингфлойда? Uh -huh. -да? Ой, ну, нет, это, это с вот. молотками? Да -да, да, да, да. Где ты идешь, проходишь там через такую рамку, ты, ты был обычным, нашел, чик-чик, ты нет, стал за другая рампочек. история. В том-то, наверное, и прелесть, что вот здесь нету молотка или какой-то рамки, и люди, которые работают в компании, они очень разные изначально. Но. То, как они действуют, то, какие ценности они разделяют. Безусловно, эти вещи схожи. Но опять же, они, наверное, схожи не потому, что вот они пришли и стали их разделять. Угу. Они приходят уже, потому что есть это совпадение. И вот там как магнит, наверное, да, компания и люди притягивают друг друга. Ты сейчас в трех фразах рассказал пять слайдов моей презентации, посвященной системе управления по ценностям. Первое это магниты стружки. Приглашай, я расскажу с их И, конечно, когда ты сказал слово ценности, для меня это, знаешь, является, на мой взгляд, самым главным при том, что мы сейчас по-разному относимся к понятию ценностей в компании, к корпоративной культуре, к развитию. Все равно это все-таки является, знаешь, как сказать, таким коре, да, как бы опять же, этими иностранными, на ключевой uh -huh. вещью, которая формирует модели поведения сотрудников. Вот скажи мне, пожалуйста, твоя биография мне тоже очень понравилась. Вот ты недавно, там еще доку, uh -huh. сколько, полтора-два года, да. До да, -да, -да. да, ты был в, в, в самолете Сухого, да? да, правильно, да. То есть, по идее, у тебя должны быть крылья за спиной. Кепка пилотная, ага. да, там истребители, су наши, э, сухой суперджет, да. и там была другая, наверное, культура. Ну, культура другая, но вообще, если говорить об авиации, в моей жизни она играет очень большую роль, я заканчивал мои, и, наверное, О. это то, что там, навсегда в моем сердце останется. Ты летал сам в кабине? Я летал ну, на тренажере. Да? условно, да. на настоящем самолете нет, иначе это был первый и последний полет, вот но на тренажере, да, я пытался посадить Суперджет. Ну, это разные с точки зрения организации бизнеса, угу. разные с точки зрения задач, угу. да, но, тем не менее, это не противопоставляемые друг другу наверное да, бизнесы, потому что и там и там нужно достигать результата и там и там есть большие команды и там и там нужны какие-то вещи которые их объединяют понятно что опять же вот исходя из особенностей и задач компании они немножко меняются но я не могу сказать что я там пришел в другой мир да когда я сделал этот переход да много было нового да много было другого но там через пару месяцев у меня было ощущение что здесь уже очень давно это, знаешь, для меня это важный вопрос, и я хочу сейчас немного с него разогреваться, да, Давай. Потом, потом уже перейдем в одну тему. Вот смотри, в тех комплиментах, когда ты сказал там часть моей презентации, сказал очень фундаментальную вещь, что Кокакольчики это люди привлекаемые, причем приходящие именно те, uh -huh. кто разделяет изначально, даже не зная об этом, некие, как бы, транслируемые брендом ценности компании. Uh -huh. Ты работал в одной компании, уволился, перешел в другую. По идее, где-то у тебя должно быть. Знаешь, помнишь, ты еще застал тот момент, когда были дискеты? Конечно. Да, конечно. Помнишь, а это, сколько двух там? форматов, я помню. Причем одна была пятерочная, здорово, в мою вас, наверное, были. А я-то как юзер обычно. Мои уже было все современно. Вот эти, как их? 1,4 мегабайта, да? Даже они были. 1.44, по-моему. 1.44 Мега или гига? Мега. Мега. Мегабайта. Так вот, первое, что я всегда мучился с тем, что я их всегда форматировал и они за разов все время портились и вот этот маленький я же мне же интересно что внутри я разобрал там такой диск магнитный по сути как и вот скажи мне пожалуйста вот у нас у каждого здесь есть такой диск в принципе ты заходишь в свои самолеты сухого тебе там нанесли какую-то информацию и ты живешь не накапливая развивая там увеличивая память этого диска при ну бы интегрируя внутри себя вышел зашел в другую Процесс форматирования был или ты... Вот сейчас пытаюсь, знаешь, сформулировать какой вопрос. Все-таки люди, приходящие, привносят что-то свое и за счет этого усиливают uh -huh. культуру. Или они отформатируются и начинают принимать новую культуру, чтобы стать кокольчиками. Ты знаешь, ну, такой сложный вопрос. Я пока это говорил, вспоминал, что я тоже разбирал дискеты. Угу. А, ну, наверное, все-таки есть какие-то базовые ценности жизненные у человека, которые не форматируются, и которые отформатировать нельзя. То есть, вот, например, там, один из, одна из наших ценностей это верность принципам. Да? То есть мы делаем те вещи, которые действительно нужно делать, не те, которые легко, да, не те, которые, может быть, можно сделать быстро, а те, которые нужно сделать правильно. И вот, на мой взгляд, это вещь, которую нельзя там, привить или. Переформатировать как-то. У человека это либо есть, либо нет. Другой вопрос: что, повторюсь, мы все разные, с разным опытом, с разным видением, с разными подходами к решению одних и тех же задач, и в этом смысле мы привносим. Но вот, наверное, есть какая-то базовая, знаешь, как на дискетах была защищенная область. Помнишь, такая вот. эта, эта защищенная область, и еще да -да -да -да. Этот рычажок переключается. Вот, я тоже по нему вспомнил. Вот, наверное, есть эта защищенная область, которая должна совпадать, а остальное это как раз то, что человек привносит в компанию, угу. и тем самым и ее обогащает и, наверное, развивает себя, потому что действительно переходя из компании в компанию, там это может как-то развиваться дальше. Олег, может, знаешь, какой мне важный еще вопрос? Ты сказал, приходят в компанию люди, похожие друг на ну там, похожие, разделяющие угу. ценности. Вот когда ты приходил в компанию, у тебя свежие воспоминания, угу. полтора-два года назад, да -да -да. было ли что-то, что в процессе интервью заставило тебя задуматься, а готов ли я принять эти ценности, которыми живет компания? Или были ли вопросы, связанные вообще с ценностями? Ну... Вот вопросов там, какие у тебя ценности, да, конечно, да, да. не было, и никто их не задает. Да? Есть большое количество инструментов, которые мы используем, чтобы проверить. О, Сократ мы уже ценностей. подходим, наверное, к диджиталу какому-то, да? Ну, в том числе. Вот. Но возвращаясь к тому вопросу. Я бы не сказал, что было что-то, что меня вот оттолкнуло, иначе я бы, наверное, не принял это решение. Uh -huh. Безусловно, ты всегда взвешиваешь какие-то вещи, и ты никогда не сможешь полностью знать о компании все, и все равно ты делаешь какие-то предположения. И вот по тем людям, которых ты видишь, потому как они с тобой взаимодействуют, насколько они тебе кажутся там, не знаю, адекватными, совпадающими с тобой, ты принимаешь решение. Поэтому в моем случае вот это все совпало очень хорошо. Всех людей, которых я видел, они мне показались близкими мне. Ну и, собственно, это показалось правде. Супер. Мы заявили тему таланты. Uh -huh. И для меня это прям очень интересно. Я всегда веду с собой какой-то, знаешь, некий конспект. Я всегда говорю, что каждая программа это как мини-курс uh -huh. на эту тему. Если ты хочешь что-то узнать, сиди слушай, ставь на паузу, разбирайся, там, ну, как бы, смыслов, которые выдают наши спикеры, колоссально. И огромное вам за это спасибо, и тебе в частности. Ты человек, который привлекает таланты в компанию. Угу. Таланты. Давай начнем, может быть, с, просто с элементарного понятия, а что такое талант в понятии э, компании Coca-Cola. Ну, здесь, опять же, очень, наверное, спорить можно всю программу, и, безусловно, сколько будет людей, столько мнений. Давай Но, свое. Да, ну, э, я скажу какие-то банальные, может быть, вещи, что, наверное, там бизнес делают люди. Угу. Да, и от того... Кто эти люди, зависит от успешности или неуспешность бизнеса? Поэтому таланты это те люди, которые действительно двигают компанию вперед, которые обеспечивают ей конкурентное преимущество, причем ну, в такой некой продолжительной перспективе, да, то есть не только в моменте, но и стабильно, да, ты получаешь некий вот этот приток талантов, который развивает компанию, делает бизнес, придумывает новые идеи э и действительно делает компанию лучшей на рынке. Uh -huh. Потому что мне кажется, что. Ну, и все это видят. Мир ускоряется, жизнь ускоряется, все очень быстро меняется. И ты должен очень быстро реагировать, ты должен очень быстро придумать что-то новое. Это могут сделать только люди. да, Вот те самые таланты, которые, о которых мы говорим. Помнишь, когда был рабовладельческий строй? Не помню. Там, ну, из фильмов мы видим, что, знаешь, стоит очередь. У чувака это такая раскаленная штука. На ней написано талант. И подходишь и наплечем... Пошел. Не совсем талант, по-моему, был, но да. Есть, вот, например, мы зашли в компанию, вот это талант, а это не талант. Как можно определить? Ну, э, смотрите, есть э, на этапе входа у нас достаточно большое количество инструментов. Uh -huh. А причем у нас там, весь персонал разделен на несколько сегментов, для каждого из них есть свои инструменты отбора. И мы действительно очень тщательно там, проверяем те вещи, которые для Всекунду, нас. Нужны. талант это сквозная вещь от топа до сотрудника или нет? Э, да, потому что у нас есть система в компании, когда для каждой из позиций должен быть преемник. Да, то есть это тот, вот, по сути, талант, который подрастает на существует роль. И это обязательное требование. Это обязательно, да, это обязательно. Вот, я меня назначили сегодня руководителем, uh -huh. да. Когда я должен приступить к формированию преемника? Вчера. Ого, круто. Вот на самом деле, ну я, конечно, шучу. Понятно, что ситуация. А вы это положение туда наверх не передавали? Туда, смотря куда, насколько наверх, чтобы там тоже сразу готовили преемников. Но ну, мы пока ограничиваемся рамкой нашего бизнеса. Вот. Но э, действительно это очень важно. То есть каждый из руководителей понимает, что ему для того, чтобы двинуться самому дальше, потому что он тоже является, возможно, преемником на какую-то более высокую роль. Но чтобы сделать это движение, у него должен быть преемник на его Это владельцу. сложная вещь, я стал да. руководителем, это значит, возможно, я попал в преемнике кому-то еще. Соответственно, я должен в себе сформировать приемник. Да, но это зависит там, не только от того, что ты формально стал руководителем, это зависит от результатов ежегодной оценки. Плюс у нас есть в компании программа Ускорение развития. Да, то есть, когда мы как раз идентифицируем этих талантов, проводим определенную оценку и отбор. Там есть э, номинации руководителей, которые номинируют своих талантливых подчиненных. Есть самономинации. Дальше мы вот эту оценку проводим, отбираем пул ребят, которые участвуют в программе, и они проходят дополнительное обучение, чтобы быстрее сделать этот шаг следующий, да, и быстрее продвинуться на следующую позицию. И самое, наверное, важное, что эта система сквозная с точки зрения и стран. Да, то есть, вот этот пул талантов, он может быть потом использован в другой стране, поскольку те подходы к оценке, те инструменты, которые мы используем, они одинаковые во всех странах. И это очень важно. <сушу> очень много вопросов крутится сразу в голове, я думаю, с какого начальника. Итак. Ты отбираешь таланты, угу. то есть получается твоя задача принимать на работу талантов уже, то есть это уже какие-то люди с неким каким-то более высоким показателем, нежели в среднем угу. средние по компании. Какой жизненный цикл талантов в компании? Ну, не по компаниям, сказал средняя а по рынку. То есть выше, чем по рынку. Потому что в компании они примерно там: кто-то лучше, кто-то. Да, да, да. И так вот он зашел. Какой его жизненный цикл? Вот что там с ним происходит, куда он может попасть? Что с ним, как его развивают еще? Ну, безусловно, первое время человек тратит на адаптацию. Сколько примерно по времени вот, вы считаете необходимо адаптироваться в компании? Знаешь, зависит, опять же, от уровня позиции. Если это позиция ну, начального, среднего уровня, то это там, от 3 до 6 месяцев. А топы? Ну, от полугода до года. Да, наверное, это вот тот период, за который мы считаем, да. человек должен... Правильно в эту роль. я тебя услышал, что по большому счету компания дает авансом человеку право адаптироваться, это значит вникнуть в течение какого-то времени, понимая, что это время необходимо, чтобы человек вошел в работу. То есть, если мы говорим о топах, как происходит в основном в компаниях малого и среднего бизнеса? Тебя сегодня начали директором, завтра с тебя уже спрашивают mm. результаты. Это нормально, потому что скорость другая и масштабы. Но надо здесь тоже, знаешь, нет такого, что человек пришел полгода там ходит, учится, смотрит, и ничего не делает. Это, ну, наверное, невозможно в современном mm -hmm. мире. Другой вопрос, что вот этот Первый период мы стараемся максимально ему помогать. И зная те вещи, которые, скажем, сложны для понимания новых людей, мы на это делаем акцент. Uh -huh. да, с точки зрения понимания структуры, понимания бизнеса, выстраивания связей внутри компании. Конечно, мы стараемся максимально поддерживать вот эти там, первые 6 месяцев в год, но задачи пролетают сразу. Да? Тут нет, к сожалению, возможности, как и в российском бизнесе, отдохнуть, подождать. Нет. Олег, расскажи мне, пожалуйста, о жизни талантов Coca-Cola. что я имею в виду? Существует ли, например, отдельная тусовка талантов, отдельный какой-то конкурс среди них, отдельные какие-то проекты, сборища и какие-то тусовые выезды, выезды в мире, где там глобальные таланты? У нас, мне кажется, тусовки для всего существуют. Очень mm -hmm. хорошо. Но ну, вот то, с чего я немножко уже начал рассказывать, программу ускоренного развития, mm -hmm. которая есть, безусловно, это тоже отчасти можно назвать некой тусовкой. Да, потому что э, есть целый ряд мероприятий, которые мы проводим для вот этого пула, каждый год нового пула. Давай да, начнем. Вот да. он пришел. То uh -huh. есть у него должна быть, ну, логично принятая там, стандартная процедура, адаптация. Она, наверное, для талант какая-то особенная. Нет, нет, нет, но здесь она одинаковая для всех. Мы изначально предполагаем, что все таланты, да, потому что мы опять же делаем определенный отбор, достаточно серьезный. Другой вопрос, что дальше кто-то растет быстрее, uh -huh. кто-то проявляет больше потенциал, И, собственно, вот их мы уже потом идентифицируем. Но у нас нет такого, что мы, вот, не знаю, набрали толпу людей, а дальше давайте посмотрим, кто из них талант. Это не так. У нас в целом процесс отбора такой действительно очень серьезный. Вот, но То есть, в... старт единый для всех, да, возможности да, равные для всех, абсолютно. И они и дальше равные, да? просто э, тот, кто хочет развиваться быстрее, тот, кто хочет делать больше, у него для этого очень много возможностей. Никто не заставляет, да, никто его там не говорит, что ты должен пойти учиться, нет, но предоставить эти возможности, дать эти шансы, мы стараемся по максимуму, и, соответственно, тут, наверное, определяются эти таланты, uh -huh. да? в том числе за счет своей мотивации, своего желания, где-то экстра усилий, которые они прилагают, чтобы достичь большего. На каком моменте пути обычного сотрудника, который не хочет, вот ведь есть же счастливые люди, которые просто довольны тем, uh -huh. что у них есть, и они эффективны, качественны, uh -huh. а кто-то стал с талантами. Вот на каком пути их расходятся, где получается вот это особое обучение? Я ну, все время пытаешься к какому-то разделению привести если у тебя до ответа у нас нет никакого разделения просто опять же когда мы говорим о талантах это тот путь, который они в том числе выбирают сами, используют те возможности, которые есть. Но это не отделяет их какую-то, не знаю, там бед, особую, бед, касту. Бед, особую касту, да, или не знаю, мы их там пересаживаем в отдельный офис, огораживаем стеной, пишем большую надпись Талант и не подпускаем тех, кто туда не попал. Это абсолютно не так. Это все равно там одна большая общая семья, причем семья всех стран. И мы взаимодействуем и работаем. Как тогда таланту выделиться, стать экстраординарным талантом, чтобы ну, его смотри. заметили? Ну, смотри, во-первых, просто хорошо работать. Mm -hmm. на начнем с этого. И, безусловно, опять же, то вот о чем говорил руководители заинтересованы в определении своих преемников, и они замечают таких людей, говорят о том, что такие люди. плюс есть. разные системы, которые плюс, работают. да, возможность самономинироваться на каких то программы ускоренного развития. плюс есть огромное количество проектов сторонних, кроме основной там, задачи, основных обязанностей человека, можно поучаствовать в проектах. это бесплатно, к ней не платно. Денег мы с них не берем если... Нет, нет, нет, смотри, я о чем я хочу понимаю. Сказать, да. Мне очень важный интерес, вот недавно я был, узнал опыт одной интересной компании Они развивают тоже своих угу. талантов И они говорят, слушайте, вот у нас в разных департаментах Ты работаешь в одном, вот в других департаментах угу. есть микропроекты да. Что это значит? Вот смотри, проект длительностью месяц ты хочешь развиваться, да. вот бери его, от начала до конца делай и приноси результат. За это не платят деньги, это дополнительная нагрузка, но это позволяет человеку приобрести какие-то новые сферы своего знания. Абсолютно. Вот что-то подобное у вас происходит? Да, здесь нет дополнительной материальной мотивации, потому что, опять же, мы видим эти вещи как инструменты развития. Да, с они с же, же работают в коллаборационных, кроссфункциональных функциональных да, командах, да, знакомятся да. друг с другом. Более того, иногда, скажем, человек, который сейчас не имеет руководящего опыта на своей текущей роли, но при этом он в проекте, может быть, руководителем проекта, проектом, да, и он получает тот самый необходимый критический опыт руководства, который на своей позиции он бы не получил, и потом двигается дальше. Супер. Можно мне вот методологически, а кто получается где-то, есть некий проектный офис, который вот эти проекты раздает, или просто это как Нет. на уровне глобальном каком? то Нет, но вот если мы говорим о, опять же, наших программах коскварного развития, там действительно каждый человек получает конкретный проект, а и они готовятся вот исходя из потребностей бизнеса и тех участников, которые в программе участвуют стоит. Но есть просто очень много, ну там бизнес ниц да, то есть реальных задач, которые находятся, скажем, на стыке функций. И, и они... этот руководитель этой бизнес функции может прийти к он сказать: слушайте, у меня есть проект, есть у вас желающие помочь ну, мне, Может да? быть так, может сам человек прийти и сказать: слушайте, я вижу, вот у нас есть там не часть задач. Никто я за нее не берется. Мне очень интересно, я хочу за это взяться. Да. Дайте мне возможность. Давай на секунду поставим на паузу да. и поговорим о чем теперь нам. Чем, что нам удалось понять, чтобы все наши слушатели разобрались, что такое управление талантами в Кока-Коко. Итак. Все таланты ⁇ это лозунг или идея или месседж, который вы транслируете при входе. Вы отбирая, то есть мы сейчас не погоняем, просто вот система попытаемся отработать, все, все получают равные возможности, проходят ускоренный курс развития, и потом человек уже сам для себя определяет, хочет он еще больше развиваться, нежели чем есть. И для этого созданы все условия, и проекты, и обучение, и все-все-все остальное. И это самое развивает человека, в том числе операция «Преемник», когда если ты руководитель, ты должен найти себе… Не там, операция, конечно. Но... Ну, да, да. Программа, да, да, это, да постоянно да. действующая программа, да. чтобы сохранялась преемственность да. вот э, того, тех курсов. Кстати, как раз бухали сегодня ехал, и по радио обсуждали отставку нашего лидера из соседней, соседней страны. страны и они как раз говорили о том, что не было создано да. вот этого моста. И очень важно здесь, получается… Как раз создание моста, и это тоже является элементом таланта. В компании кокола cola нет, я талант, ты не талант, вы все таланты. Но люди, которые обладают этими талантами, они получают несколько больше возможностей для своего роста. И все зависит в первую очередь от самого человека. Никто не заставляет быть талантами. Все хочу, действуй, да? Ну, безусловно, но опять же, они не получают больше возможностей. Возможности у всех одинаковые, они их лучше используют, я uh -huh. бы сказал так. И понятно, что ну там. вот. Когда люди приходят, действительно, мы считаем, они все таланты. Понятно, что со временем мы смотрим и делаем там, ежегодные оценки, кто-то работает лучше, кто-то работает хуже. Безусловно, есть какая-то часть людей, которые ну, там, по каким-то причинам не справляются с теми задачами, которые есть. Да? Тут нельзя сказать, что вот у нас все идеальные, там, такие знаешь, как роботы. Понятно, что есть какое-то количество людей, которые по тем или иным причинам работают хуже, но подход и возможности у всех, всех безусловно, И Итак, мы с системой разобрались. А вот и инфраструктура, что такое талант, и как угу. они живут, в принципе, теперь всем понятно. Скажи, пожалуйста, а вот еще раз все-таки хочу вот это разделение, да. пункт, потому что мне кажется, это очень важно понять, как человек, который пока нет является таким как бы, декларирующим свое собственное развитие может увидеть что тот кто декларировал стал лучше быстрее выше ага. сильнее то есть там занял какую то позицию вроде бы вместе пришли ага. а вот он видит вот эта история успеха талантов она транслируется для всех знаешь, ее, их очень много, потому а -а -а. что эта система работает давно, и действительно у нас очень много внутренних передвижений, поэтому э, все это на виду это абсолютно открытая история. Всегда, когда происходят какие-то назначения внутренние, понятно, почему они там произошли, и ну, ни у кого не возникает вопроса. Понятно, что кто-то а может, может ты быть. Я не директора, поэтому я назначили? Вот да. здесь таких нету, к счастью или к несчастью историй. А другой вопрос, что все равно, ну, мы все люди, мы испытываем какие-то эмоции, иногда нам кажется, что вот я-то все-таки был лучше, да. вот. Но тем не менее, это абсолютно прозрачная система, и она не вызывает никаких вопросов. Супер. И опять же, вот из нее добавлю: очень важно, повторюсь, что она одинакова во всех странах, и ты можешь аплицироваться на позицию в другую страну. Да, и ты также на равных правах будешь оценен там, по отношению к этой должности и может быть продвинут в там, другую страну, другой регион. Тогда э, структуру мы построили, все ясно, понятно. Давайте теперь ее наполним. Давай. Мы говорили про технологии, про диджитал, очень uh -huh. good, ну, прямо обозначили в анонсе. И ты говорил, что прямо диджитал наступает в момент вот, человека попадающего в компанию uh -huh. или даже ну, знаю, отправившего резюме uh -huh. там, и все остальное. Когда появляются роботы или технологии uh -huh. в, в управлении персоналом или в управлении талантами? Ну, такая тема, мне кажется, самая актуальная и самая интересная. Роботы появляются на этапе отбора. Потому что, что мы... Это значит? Даже в прошлом году начали вот эту тему и начали использовать, пока очень осторожно, но тем не менее, роботов для такого предварительного отбора кандидатов по нескольким позициям. Это означает, что, безусловно, мы не доверяем роботу оценку каких-то, не знаю, там, личных качеств кандидата. Но есть вакансии типовые, массовые, где, ну, по, по сути, рекрутер. ну, по сути, да, когда там рекрутер живой, если звонит, он задает одни и те же типовые вопросы, и совершенно не обязательно, чтобы это делал живой человек, это может делать робот. Uh -huh. Поэтому для некоторых наших уже сотрудников знакомство с нами началось с приятного электронного голоса, который позвонил им, рассказал о вакансии, задал определенные вопросы, сделал предварительный отбор и дальше безусловно уже подключился живой человек, который процессировал этого кандидата по всем дальнейшим этапам. Что двигало вами в первую очередь? Оптимизация, э -э, экономия, там что, что, -м -м. зачем? Ну, Зачем роботы? Ну, здесь несколько соображений. Первое... Если мы не будем следить за тем, что происходит в мире и за теми технологиями, которые появляются, то мы когда-нибудь отстанем, а mm -hmm. нам этого не хочется. Поэтому мы хотим, наоборот, идти впереди, и мы даже иногда там, пилотируем какие-то вещи, которые еще не вышли на рынок, мы всем стартапам говорим, приходите к нам, мы готовы быть там, вашей тестовой площадкой, ровно потому, что мы в этом видим будущее, это первое. Второе, мы, честно говоря, как обычно, знаешь, какое-то решение приходит из проблемы. У нас был очень конкретный кейс, когда э, было там несколько тысяч заявок э, на... Надо назвать, было это... разгрести как то Ну, ну да, я просто думаю, как красиво сказать, но ты точно суть отразил. Ну, я ну, просто работал чар-директором одно время. Да-да-да. Вот, поэтому, ну, слом говоря, понятно, что там, не знаю, 5000 заявок ты будешь обзванивать там две недели. А нужно было сделать это очень быстро, и то решение, которое мы нашли, это был вот как раз робот, который сделал это там, ну, по сути за день. И поняв, что, в общем-то, история работает, да, у нее есть там свои ограничения, там свои минусы, но это работает, мы дальше стали тестировать на других позициях, комбинировать там со, с олдскульными методами работы. Например, у нас в городе Самара, там есть ну, достаточно большое количество вакансий, связанных с колл-центром. У вас там холл центр Да. И при этом мы понимаем, что э, вот люди, которые откликаются, они реагируют больше, не знаю, там, на объявления в транспорте, на бегущие строки до сих пор по телевидению, на радиорекламу. И мы сделали это единый телефон, э, который публикуется, не знаю, и в транспорте, и на радио везде. И когда человек э, там, звонит по этому телефону, он попадает как раз на роботу. Слушай, я как раз буду в Самаре в мае, договоримся. Если будет возможно, я бы приехал, можно сделать, там, пообщаться с людьми, снять небольшую зарисовочку, потом угу. посмотреть, как делать действительно на удаленно люди воспринимают вот эти ценности и понимают, uh -huh. насколько таланта они там верят. Ну, можем да, обсудить отдельно. ОК, uh, okay, супер. Скажи мне, пожалуйста, вот, ну, мы часто ездим по миру, uh -huh. и зачастую, и я уверен, что ты тоже сталкиваешься, что в России с интернетом проблем вообще нет. Uh -huh. То есть, он вообще есть везде. Ну, да. А в Европе, в Америке, там, вот, в Азии ну не везде есть интернет. Да? Uh -huh. И говоря о новых традициях и технологиях, я помню, у меня здесь пару лет назад был руководитель Академии Adidas, так они придумали uh -huh. программу развития своих сотрудников, они тоже решили внедрять ценность uh -huh. и взяли убрали здоровую пищу а у гамбургера пиццы убрали из uh -huh. столовки сказали завтрашнего дня только здоровая пицца uh -huh. здоровая пища через, через день через два недели очереди доставщиков гамбургеров uh -huh. Макдональдсов и всех остальных потянулись в компании дидас они поняли что надо uh -huh. не так надо менять сознание и вот их программа она была замечена глобальным офисом и руководитель этой программы стал э, курировать внедрение в других кантри uh -huh. офисах вот такие э, инициативы они вы пиарите их на уровне глобального Uh -huh. кольцов, насколько не доходит поддержку собственно говоря у самой головной компании да, безусловно, мы все равно работаем вместе, и у нас нет такого, что страна отдельно, там есть какой-то, не знаю, группа. Есть у них офис. тоже что-то роботы какие-то, да? Ну, вот история с роботом, там голосовым роботом в России была первая из всех стран. Прекрасно, очень. И приятно. да, здесь как раз все очень удивились, потому что, ну, наверное, может быть, не ожидали от России такой прыти, хотя они об этом тоже думали. Вот, но мы были первыми, кто это сделал уже в практической. Пошла ли какая-то? Трансляция в другие а, страны. Мы сейчас обсуждаем с коллегами, как это можно сделать, потому что понятно, что всегда есть и технологические особенности, есть uh -huh. культурные особенности, да. И вот так просто сделать реплику не всегда можно, да. То есть нужно подумать и сделать это смарт. Поэтому мы это обсуждаем, безусловно. И у нас есть такая, ну, скажем так, кросс опять стороновая команда по внедрению новых инструментов. Мы все вместе обсуждаем, uh -huh. что uh -huh. может быть надо. Да. Да? А где она собирается? В Европе, в Америке, в России или а, все удаленно? Команда, которая обсуждает digital вещи соблюдается диджитал. Как мне нравится, вот поехал в Европу, в хороший отель заселился, утром пришел на стену. Это долго, это долго, понимаешь? В современном мире нужна скорость, поэтому и все люди находятся в разных странах, да? Поэтому мы прекрасно собираемся. Языки общения английские, английский, конечно, uh -huh. да, язык английский. Олег, ты сказал еще между словом, я пытаюсь иногда ловить такие интересные вещи, которые ты говоришь, uh -huh. что вы становитесь площадкой для стартапов. Что это значит? Мы стараемся это делать. То есть не могу сказать, что там это происходит массово, но действительно мы отслеживаем те новые инструменты, которые появляются. И, там, ты можешь мы... обратиться сейчас к публике, да, к молодежи. Я... Что, что это... ты бы хотела? Как бы ты, вот, пригласи кого-нибудь, то Знаешь, что ну я сейчас говорю скорее про вот как раз IT-стартапы да, стартапы да, да, да, и да. IT-стартапы в HR. Uh, поэтому, коллеги, если у кого-то есть какой-то новый Прям интересный камеру, продукт, да. uh, который вы придумали, который вы хотите протестировать, uh, меня можно найти в соцсетях, написать. Мы с удовольствием попробуем. Поработаем с этим, запустим какой-нибудь пилотный проект, и если это действительно там, нам может… Потом помочь. расскажем об этом. Потом расскажем, да, потому что, опять же, настолько быстро и неожиданно, и непонятно, в какой точке мира появится вот эта новая идея, этот новый продукт, что нужно пробовать. И они везде сейчас появляются. Да, Вопрос, да. поймал ты или не поймал. Да. Супер. Итак, смотри, берем классический, опять же, жизненный цикл человека uh -huh. в организации. прием, адаптация, развитие, оценка, карьерный рост. Ну и, может быть, выход. Да? Факт. Ну, кстати, а как вы относитесь mm -hmm. к людям, которые прекрасные, интересные, mm -hmm. но по каким-то причинам переросли себя, а ничего mm -hmm. дать нельзя? Вы их, э, ну, можете отпустить mm -hmm. по хорошему да? Или как бы, или предлагаете им куда-то там, mm -hmm. или все-таки вот как-то стараетесь удерживать? Ну, паспорта мы не отбираем. Поэтому, безусловно, если мы ценим этого человека и понимаем, что это наш там, талант, это человек важен для компании, мы стараемся найти и другой вариант развития. И опять же, здесь выходом может быть движение в другой регион, в другую страну. О, да. Поэтому для нас очень важно. Мы это всегда проговариваем с теми э, ребятами и с теми коллегами, которые участвуют в каких-то программах развития, что они готовы двигаться, что они мобильны, и если там появится такая возможность, они должны быть готовы быстро принять это решение. Супер. Итак, на этапе отбора робот. Все uh -huh. понятно, поговорил. Адаптация. Где диджитал? Ну, адаптация, я бы не сказал, что здесь какой-то такой очень много диджитал, безусловно, Обучение у нас есть. Дистанционное. Да, безусловно, но ну, это такое тоже, знаешь, уже, я уже не считаю это диджитал, хотя, наверное, там даже не на всех компаниях это есть, но у нас есть планы по адаптации в нашей внутренней системе, у нас есть, безусловно, большое количество электронных курсов, которые э, проходят. Это в ваши внешние, внутренние тренера, внешние, кого, как вы делаете так, чтобы это было круто и классно? А, ну, это, прежде всего, наши внутренние там, и тренеры, это курсы которые там разработаны для нас и под нас, они находятся в нашей системе. Вот, но при этом, если нужно использовать что-то внешнее, мы тоже используем. Но, в моем понимании, это все-таки, ну, повторюсь, наверное, не, не столько digital, просто там правильная организация информации. Угу. Да. Структурированная, правильно да, поданная да. информация. То, о чем мы думаем сейчас, и пока, ну, мы это не внедрили, но, опять же, смотрим на какие-то пилоты, может быть, начать использовать какие-то чат-боты, в том числе для адаптации, да. Может быть, там частичную коммуникацию. Перенести в мессенджеры, угу. то есть, вот эта история, про которую мы сейчас думаем, размышляем, выбираем вот это, наверное, такой более digital. Вот все остальное это там хорошо работающая, построенная система, корпоративный портал. Да, безусловно. Он реально приносит какую-то важную элемент жизни человека. Вот. Uh, да, он очень важен, потому что, ну, помимо таких, наверное, классических и стандартных функций, когда uh, там, не знаю, есть вся информация, документы, сервисы и так далее, у нас к корпоративному порталу привязаны все наши рабочие сервисы, там SAP, например, да, или uh -huh. другие системы, в которых мы работаем. И по сути, там, все мое рабочее место лежит у меня в рюкзаке, да, uh -huh. то есть это мой ноутбук. Я могу из любой точки мира работать, пользуясь теми же ну, самыми сервисами. Завтра обсудили крик чайка. Да. Ну такого <с> не должно. Конечно, наверное, хотя почему нет. Вот, поэтому, безусловно, портал является такой важной и точкой информационной, и возможностью работать удаленно. А в том числе и с чайками, почему нет? Олег, скажи, пожалуйста, вот мы при слове диджитал все-таки, как бы мы вне человека. Но так как я очень часто работаю с людьми вообще угу. я коуч консультант, угу. я постоянно все-таки радую за то, что при всем диджитале необходимо общение человек-человек. Угу. Есть ли какие-то воркшопы, есть ли какие-то сборы вот этих молодых талантов, угу. которые, чтобы заразить их, передать да. вот эту вот эмоцию? Как это тоже интегрируется с диджиталом? А, ну вещей офлайн, наверное, даже больше, чем онлайн, потому mm -hmm. что, ну, ты прав, все-таки мы люди, важны эмоции, важно там зарядить друг друга, важно общение и так далее, и особенно это важно, когда, скажем, там те же проекты из разных стран делают разные люди, и чтобы они хоть раз друг другу видели, им каждый день mm -hmm. собраться. Вот, но Программ огромное количество, они связаны, опять же, и с обучением, и с кроссфункциональными проектами, и просто с собраниями команды иногда, Там, опять же, если международная команда, может быть раз в год какой-то общий митинг, где угу, все приезжают, угу. меню с какими-то новостями, подводят итоги и так далее. Очень много офлайн-мероприятий, безусловно. Угу. Другой вопрос, что знаешь, здесь не должно быть такого, что мы, там, не знаю, собрались, посмеялись, не знаю, там, попили кофе. Все-таки каждая из таких историй, Нет она цель, у конечно, у есть конечно, конкретная рабочая, цель, цель, безусловно. Да, все понятно. Но, опять же, она рабочая может быть в том числе сплотить команду. В том числе, да. Но мы должны понимать, для чем это делаем. Скажи мне, пожалуйста, с точки зрения Digital, опять же, возвращаю нас с тобой к какому-нибудь, да. знаешь, кадру из какого-нибудь фантастического фильма, где люди летят в корабле космическом, подходят и им говорят: о! главная информационная система, скажи, что с нами будет. Вопрос. Вот есть ли некая какая-то мама такая, ну, uh -huh. понимаем, да, в IT смысле, которая ведет профиль человека, она сама знает, когда ему что назначить, uh -huh. смотрит его оценки, говорит, что ему надо, то есть некий такой, знаешь, дигитал, как это сказать, большой брат, что ли, uh -huh. да, который ведет всю жизнь человека, uh -huh. понимая, контролируя и при необходимости отправляя всем заинтересованным людям uh -huh. э, контактный информ... там Смотри, у него немножко снизилась производительность, да, uh -huh. у него там мама условно говоря, там заболела, uh -huh. там еще, ну я понимаю там, да, потому что он взял больничный там, да, ну что-то такое. Есть вот или к этому идется как-то или нет? Ну, знаешь, большого брата нет, я не знаю, может, опять же зачем у кого-то, но безусловно у нас есть система, в которой у каждого из там сотрудников есть свой профиль. Кто кросит вот вот этот жизненный лайфсайкл вот этого человека в ну это конечно делают люди, все-таки, да, потому что кто начальник, кто-то и чары, кто Это совместная работа, безусловно. Вот я знаешь очень важный момент, когда мы говорим слово «digital», да, это значит работа подклонением, когда что-то произошло, должно быть пуш-вытомление, смс-ка, то есть, что-то, ну, вот как это? Ну, слушай, ну нет, это, нет? мне кажется, не совсем Такого так. Нет. Это действительно, наверное, про большого брата, когда угу. вот ты, там у тебя голова стала чуть квадратнее или чуть круглее, надо что с этим делать? Да-да-да. Нет, здесь скорее считается о том, что эти диджитал инструменты помогают нам, и нам, и руководителям работать со своими командами, и чар бизнес партнерам работать с там, той популяцией, за которую они отвечают. Это только инструмент все таки Безусловно, система не принимает решений, да, она не может сказать, что вот этот человек, там, не знаю, плохой или хороший. Это просто. Просто она, то, она что показывает отклонение, да, по идее, там. Пора Но, обучить. снизилась а, там. Или поступила заявка. Там. Ты знаешь, ну, опять же, нет. Все-таки это чуть более человечно и чуть более индивидуально. То есть мы работаем отдельно с каждым человеком и смотрим: отклонение от чего, опять же, да. То есть, если мы понимаем, что его вот отклонение него самого предыдущего произошли ну конечно мы будем с ним работать помогать ему и так далее но это не делает система это делает кто-то кто ведет конкретно каждого отдельного таланта или с какого-то например уровня позиции что uh -huh. ну за ним смотрят там этот, то есть да, его план там да, общают, да, то да, есть да. постоянно в контакте да здесь история она опять же там частично есть в системе, когда для каждого человека готовится на год индивидуальный план развития uh -huh. который все включает определенные мероприятия обучение это может быть какие-то как раз проекты – Там Digital помогут. есть где-то инновации? Uh... Ну смотри, Digital как инструмент отслеживания, вот uh -huh. это наша общая система, в которой, повторюсь, у каждого человека есть свой профиль, Круто. и к нему привязано все. Digital как инструмент развития, это может быть один из проектов, но uh -huh. это опять же зависит от того, что мы хотим прокачать, то есть нет смысла всем бабахать Digital, да, потому что индивидуальные, индивидуальные планы развития, они делаются исходя из тех зон развития, которые есть у каждого человека, у каждого они свои. А если я хочу, например, вот я талант, да, и ощущаю себя талантом, есть у меня, знаешь, типа вот там чат с HR, где Ребята, я хочу стать еще более крутым талантом. Или, знаешь, ты звонишь вы хотите стать более крутым, вы хотите обучение, нажмите один. Там кто-то так вот ну, обращается сами, к кому обращается? Ну, э, такого нет. Нажимать не надо. Но, безусловно, в компании есть система HR-бизнес-партнеров. То есть, это люди, которые с стороны HR отвечают за какое-то подразделение. Это человек, который знает всех своих талантов, с которым можно всегда пообщаться, спросить любые вопросы про свое развитие. Про свое обучение и вместе с Char-бизнес-партнером найти там, тот вариант, который тебе нужен. Плюс у нас есть возможность там, получить ментора в рамках компании из <къем> там, может быть более там, высоко. Это типа коуч, внутренний коучинг, да, такой? Ну, есть и коучинг, и менторинг, да, это там разные вещи. Ну да, то есть, по сути, мы очень активно используем ту экспертизу, тот опыт людей, которые есть у нас в компании, и люди готовы инвестировать свое время в то, чтобы обучить других людей. Угу. Причем очень, наверное, наверное, интересно и хороший результат дает, когда это люди из разных функций, потому что тогда вот взгляд того человека, которому помогают, он расширяется еще больше, он видит ситуацию с другой стороны, и это помогает ему развиваться. Знаешь, часто выступая в российских городах, я ну, скажу, проповедую yeah. правильный менеджмент и хочу вообще моя личная миссия, чтобы у нас система управления в России была построена не на страхе увольнения, uh -huh. а на неком другом подходящем, знаешь, я для себя это принял как общий корпоративный цен. Uh -huh. То есть, если людям интересно вместе, они работают. Они работают потому, что мне страшно, потому что угу. меня уволят. Люди говорят о следующем. Часто все это летит только тогда, когда первое лицо. В компании uh -huh. говорит, что да, я это делаю. И ты знаешь, у меня есть уникальный опыт. Буквально мы сейчас в одной компании выделяем uh -huh. ценности и перешли после выработки, перешли к этапу жизни пацаны. Uh -huh. и вчера собственник написал письмо: что я понял, что теперь я должен сказать главное uh -huh. слово. Я постараюсь быть таким. Если вдруг uh -huh. я не такой, подходите ко мне и говорите, что-то uh -huh. что, что менять Вот это мне кажется, начало трансформации. Как у вас какие-то первые лица, как они реагируют, как они помогают всем остальным видеть то, что то, что вы говорите. Оно действительно соответствует uh -huh. реальности. А, ну, знаешь, я немножко, может быть, там вернусь о том, что ты сказал, про собственника. Здесь, наверное, важно не только, чтобы он говорил, а он что может делать, даже не говорить, а чтобы делать, он делал. Делать, делать. Да, Но потому, он обозначил, что, людям... что будет это делать. Теперь. Ну, да, знаешь, у нас вот то, что я видел, часто бывает, что он говорит. Но потом заканчивает к речь. Жизнь делает совсем другое, да, и тогда это не полетит. Да. У нас, мне кажется, это очень такая естественная история. Ну, вот, например, у нас практически там все люди на ты, да, независимо от там уровня должности, да, и ты, ну, практически к любому человеку можешь подойти и спросить что-то, то есть, если тебе нужна помощь, или там написать ему в скайпе. И все воспринимают это нормально, да, то есть, здесь нет какого-то, не знаю, там, барьера. И те ценности, которые есть, они, ну, вот разделяются всеми, наверное, естественно, опять же, да, нет какого-то принуждения. Мы просто все понимаем, что вот так делать правильно, и это близко нашему внутреннему ощущению, и внутренней позиции. Uh -huh. Поэтому, наверное, человек, который будет из этого выпадать, не будет это разделять внутренне, он просто долго не сможет работать, ему будет просто самому некомфортно, uh -huh. потому что он будет понимать, что он все время там играет какую-то чужую для себя роль, и, и сам от этого страдает. Хоть я тебе обещал, что мы будем мало говорить про ценности, да. по сути мы вокруг ценностей и талантов, время подошло практически uh -huh. к концу, осталось 5 минут. Скажи мне, пожалуйста, вот твое внутреннее ощущение от того, что ты работаешь с талантами, что это лично тебе дает, насколько ты чувствуешь свою ответственность, и насколько тебе самому это интересно делать? Знаешь, Это очень интересно делать, потому что, мне кажется, ты всегда находишься вот на острее всего нового, всего прогрессивного и ты видишь, мимо тебя проходит будущее компании. Да? И от того, там, кого ты подбираешь, какие люди приходят, зависит от того, как бизнес будет себя чувствовать и как компания будет работать в будущем. Поэтому прежде всего это очень большая ответственность, но это очень прикольно. Да, это очень такой большой фан. Да, это очень сложно. Это требует огромного количества времени. Все время что-то происходит, все время что-то срывается, да, потому что ты взаимодействуешь с огромным количеством людей, и каждый из них там, может поступить в каждую минуту, как им хочется. Но по итогам, когда ты видишь результат своей работы, ты понимаешь, что там та команда, которую ты помог собрать, сделала результат вот это очень круто. И, наверное, это перевешивает там, все сложности, и трудности, и время, и силы, которые ты тратишь на это. Скажи, пожалуйста, есть. Если человек захотел бы работать в Кока-Колу и чувствует себя как бы ну, действительно талантливым uh -huh. человеком, он может просто написать письмо. И какая вероятность того, что э, на письмо Я хочу uh -huh. работать в Кока-Коле uh -huh. он получит ответ? Он, безусловно, может это сделать, но я бы советовал, ну, не просто написать, вот я хочу работать в Колем, а, наверное, это должна быть чуть более осознанная история, да, что он хочет, почему он хочет, какие ему задачи интересны. И, безусловно, да, мы получаем такие письма, общаемся с коллегами. И вы берете на все позиции, <coughs> и на топ-позиции тоже, <coughs> и с рынка, то есть на все позиции, в принципе, можно участвовать в конкурсе. Безусловно, мы, конечно, стараемся, как только появляется позиция, прежде всего использовать вот этот внутренний наш талант. -палант. Талант, талант. Да, и э, это там нам кажется правильным, и э, так опять же работает во всех странах, но если вдруг по каким-то причинам нет внутреннего человека, которого могли бы продвинуть, безусловно, на любую позицию может быть рассмотрен внутренний кандидат. Скажи, пожалуйста, а ты преемником кого являешься? Ну, ты знаешь, я тут, наверное, не буду пока комментировать, да, потому что вот ты тоже шоу... в этой программе, да? У вас у всех. Ну, опять же, на каждую из ролей, которые у нас есть, должны быть преемники. Вот, поэтому, безусловно, это работает на всех уровнях. Ну там, наверное, не очень правильно. Желаю тебе успехов и, мне было очень интересно сегодня. Надеюсь, мы в принципе подвели все итог. Сделай, пожалуйста, какой-нибудь вывод о том, все-таки, что такое диджитал-таланты в Coca-Cola. Ну, повторюсь, наверное, таланты – это то, это будущее компании, да, это то, что может дать ей возможность сделать большой рывок на рынке, а Digital, опять же, то, что поможет талантам сделать этот рывок, и это тоже наше будущее, то, без чего мы совершенно точно уже не сможем жить дальше, и то, куда нам всем нужно идти. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы сегодня целый день, целое утро, целую программу нашу разговаривали о талантах. Цените своих талантов. И, в принципе, все люди, работающие в вашей компании, являются талантами. Вопрос, смогли ли вы их раскрыть или не смогли, помогли ли вы им или не помогли, создали ли вы или в среду, в которой человек хочет стать талантами. Мы с удовольствием будем продолжать с вами делиться вопросами, мы доступны в соцсетях, вопросы о том, как лучшие практики, всегда, мне кажется, все наши компании и все наши спикеры готовы вам помочь. Большое вам спасибо, что мы были с нами. Олег, огромное тебе спасибо. Тебе спасибо. Да, и до новых встреч. Пока. Всем пока.